Привет, ребята! Добро пожаловать на канал! Сегодня, опять же, не планировал записывать видеоролик, но потом подумал, почему бы нет. В общем, сегодня я вам покажу все свои сделки за предыдущий день. И это, собственно, продолжение рубрики с 1000 до 100 тысяч долларов на фьючерсах. Если кто-то не смотрел мои сделки до 24 числа, они все есть на канале. Смотрите прошлые видеоролики. Каждую сделку мы уже подробно разбирали. Сегодня будем, так скажем, разбирать продолжение. Первую свою сделку я открывал по инструменту HNT. Здесь я заходил в пробой уровня. И здесь довольно-таки интересный был логика в стакане спота видим крупную заявку на отметке 24 доллара к этой заявке мы уже подходили не один раз вот мы подходили первый раз подходили к ней второй раз и если открыть вам стакан спота вы бы четко видели как цена вообще максимально просто четко ударялась вот в это вот значение 24 доллара фьючерсы более резиновая цена может еще хоть как-то выше уйти потому что здесь нет той самой плотности есть уровень сопротивления для нас понятно то что за этим уровнем скорее всего будет скопление стоп лоссов когда начнут разбирать эту плотность можно заходить в пробой как раз таки этого уровня. После открытия сделки нужно разобраться с потенциалом, где мы будем уже фиксировать позицию. Я смотрю то, что стоп-лосс у меня в этой ситуации составляет 03 процента. -0 если вот вы видели вот 0.38% получается стоп-лосс 0.38% значит я должен вытянуть сделку как минимум два раза больше. Желательно в 3, а то и больше раз. Но если я беру пробой, я обычно беру 1 к 2, 1 к 3, потому что если ты торгуешь от плотностей, ты четко понимаешь, где поставить стоп-лосс. Вот когда я торгую пробой я не скажу то, что я там прям супер круто понимаю Потому что да, ты вроде видишь в моменте активность по стакану Но иногда ты не успеваешь зайти Иногда там происходят вкаты Вот когда торгуют плотностей, прям вообще понятно Заходишь от плотности, стоп за плотность Все там, немного накинул за той самой плотностью Чтоб стоп не выбило Сидишь, наблюдаешь А вот пробои, это немного такая щепетильная тема Потому что нужно смотреть за активностью в стакане Нужно смотреть, как мы подходим к уровню Сколько раз мы к нему подходили В общем, если у меня стоп лосс получается 0.35-0.4 4, значит и вытянуть я должен в три раза больше примерно 1 и 2 как вы видите я расставляю примерно от 1 и 2 до 2 процентов то есть в этом вот диапазоне ну и собственно жду хоть какого-то движения потихоньку начали подходить к этой плотности начали от нее немного разбирать мы разбирали еще вот в этих вот местах понемногу то есть там были уже набиты кластера теперь давайте разбираться когда нам стоило открывать вообще позицию как вы видите я начинал набираться заранее потому что стоп лосс у меня был 03 я знал то что я буду по-любому брать три раза в Выше. Здесь можно было прям вообще идеально выйти. 13 тысяч, когда у нас осталось буквально 30 процентов от заявки, ходим. Вот. Точка входа, когда осталось буквально 8000, мы быстренько входим, забираем этот импульс, выходим. Получается сделка буквально 2-3 секунды, можно было спокойно заработать. Эту плотность я нашел по скринеру, многие вот у меня в последнее время спрашивают, как сейчас Максим торговать, потому что биткоин у нас э, пилит то вверх, то вниз, плотности не работают. Как вы видите, плотности работают, стоит ими просто правильно пользоваться. Иногда плотности берутся на отскок, иногда в разбор. Вот мне вчера писал человек, и он спрашивает, как можно торговать на таком рынке когда просто все пилит а я потом спрашиваю скинь пожалуйста свой дневник трейдера чтобы посмотреть какие у тебя входы может ты там э, заходишь не в правильном психологическом состоянии может у тебя какие-то там другие ошибки может и там э, заходишь во всякую ерунду то есть ищешь не настоящие плотности а человек говорит у меня нет дневника трейдера это ребята самый такой простой пример как можно торговать успешно если вы не делаете самого банального это разбора над своими ошибками в данной ситуации было заработано плюс 215 долларов если вам показать сделку под подненек у трейдера, то выглядела она примерно вот так. Получилось по PNL 1.27, то есть риск получается 1 к 3, это очень крутое соотношение. Как вы видите, дальше у нас пошел в кат, я видел то, что многие еще на этом в кате добирали, то есть на ретесте и потом выжимали вот прям это движение. Ну, я люблю быстрые сделки, зашел, быстро вышел, плюс 215 долларов, ну потому что я заходил более-менее хорошим объемом. Следующая сделка была открыта по инструменту CHR, здесь я заходил уже в разбор плотности, вот этой. Многие ребята, вероятнее всего торговали бы от этой плотности но я вам объясню сейчас свою логику почему здесь я заходил в разбор мало того что я вижу активность в стаканах в данной ситуации я смотрю на биткоин, и он не смотрится лонгово, он больше смотрится то ли в боковике то ли на шорт то есть первая вероятность того что биткоин у нас как бы смотрится шортово, то есть это уже первое так скажем звоночек на понижение второе у нас есть плотность есть активность по стаканам эту плотность у нас вот буквально за две секунды разбирают уже буквально 25 процентов Вторая вероятность открыть сделку в шорт Третье, по техническому анализу Многие ребята возможно брали пробой этого уровня У них конечно здесь Так скажем много будет лонговых позиций И здесь у нас на графике наблюдается Такая вот проторговка Где есть уровень поддержки и уровень сопротивления В этой проторговке мы пока ходим И вероятнее всего если здесь много лонгистов Они свои стопы будут выбрасывать Вот за уровень поддержки Поэтому я как раз таки хочу собрать эти стопы Плюс у нас есть та самая плотность После которой у нас возможно можно, так скажем импульс получить на стопах поэтому тут ребята считает третья вероятность была сбор стопов четвертая вероятность это сам технический анализ то что много лонгистов их надо побрить поэтому вполне можно было ждать импульса ну и потом уже возврат в этот диапазон и дальше это мне уже так скажем не особо интересует по итогу буквально уже на втором третьем подходе эту плотность начали разбирать вот как вы видите она четко отбилась уже в кластерах вот 354 тысячи ну и собственно пошло хорошее такое импульсивное движение снос я так думаю стопов, это конечно не 100%, это лично моя логика, я вам ее ни в коем случае не навязываю, как раз таки у нас биток тоже пошел на понижение, немножко нам помог и получается то, что в этой сделке я полностью закрылся по своим лимиткам и заработал плюс 105 долларов к своему депозиту, мы уже перешагнули рубеж в 4000 долларов, сейчас на балансе 4300, насколько я помню, потому что мне, как я уже говорил, летят какие-то реферальные отчисления, я их вроде и хотел, как бы чтобы было вот прям чистого листа, но я не знаю, они потихоньку летят и потом баланс летит, это если кто-то будет спрашивать, почему есть какие-то несоответствия, ну, потому что есть какие-то реферальные кэшбэки, их отключить или поставить на другой аккаунт, я не знаю в общем, смотрите, сделки, кому это было интересно, это все мои сделки за вчерашний день получается, ну, и будем разбирать уже следующие сделки в следующий день покажу вам эту сделку также по дневнику трейдера, получилось за этот день заработать 320 долларов за 25 число сразу, конечно, было сложно торговать на повышенные объемы, но потом потихоньку привыкаешь и все более-менее нормально В данной ситуации я бы сказал то что мы отработали прям вообще идеально прям вообще очень красиво взяли это движение после опять же был ретест ну и дальше цена ушла на понижение вот ребята такая у меня получилась торговля открыл всего лишь две сделки за прошлый день и эти две сделки я бы сказал принесли хороший профит я не стараюсь там сидеть целый день если я заработал какую-то свою норму если я чувствую то что все лучше завязать на сегодня то лучше все-таки остановиться на двух плюсах получается уже нас на балансе только чтоб на страницу все у нас нормально чтоб не было каких-то там претензий также я ребята посмотрел по статистике оказывается 50 процентов людей смотрят мои ролики без подписки подписывайтесь на канал тут много полезной информации еще вам сразу хочу сказать то что все свои сделки я публикую в режиме реального времени это ни в коем случае не сигнал это просто грубо говоря мои сделки чтобы вы могли понимать как я нахожу ситуации на что обращаю внимание вот все эти сделки как я их отрабатываю если там что-то идет не по плану или что-то я это все пишу описываю свои эмоции, чтобы вы понимали, в каком я психологическом состоянии работаю, возможно, вы для себя почерпнете что-то полезное, это вас замотивирует тоже вести такие дневники, и ваша торговля станет намного лучше. Всем, ребята, большое спасибо за просмотр, не забывайте подписываться, ставить лайки, оставляйте любые абсолютно комментарии, чтобы продвинуть это видео. Всем спасибо, всем удачи, всем профита, всем счастья, всем пока.